Привет, с вами Рома и мы продолжим играть в Лайт. А может не так говорится, ну какая разница. Остается мы на том, как я там заблудился, нам надо каким-то образом вернуться в штаб, но я не, ой какую штаб башню. Но ну, я точно еще не там не просмотрелся, побегу. Ой господи. В общем оказывается мне про сундуки вот это показался, не сдержался и глянул прохождение, как там просто прыгнуть, я понял как нам прыгнуть. Ну, я знаю, как нам прыгнуть, конечно. Я понял, куда надо прыгнуть. Так, вс ⁇ мне надоело. Давайте быстренько. Удим, я, я уже хочу с зомбарями постреляться. Я, вообще я для этого скачала грушу, постреляться с зомбаками, а не паркур изучать. Хотя он в игре очень понадобится. Так что, так, погодите. Так, мы отходим, подходим. А, как? а, вот. А я думаю, да чё ты никак не возьмешься. Так, залазь. Ай. А, control и вверх. Потому что тут, блин, очень неудобно, потому что я через панель, кстати, поправил вот это, чтобы можно было ходить через панель управления там на английский. Если у кого-то кто-то уже тоже играл в эту игру, то и вы, например, там знаете, что. делать делать и вы ну кто то из вас уже явно играл в эту игру и ай блин и может быть вы может быть вы просто уже прошли там все у вас просто вы не нажимали control но может быть вам тоже пришлось нажимать control точно не, не знаю может быть это просто но ну, у меня кстати через панель управления почему то язык вот это за английский не работает и через клавиатуру я попробовал залазим escape. жмем чтобы он там не прошел и идем идем прыгаем задерживаемся и идем <сосы> айуяйу ай, ай, что за. ой господи что случилось Блин! Мы мертвы, но мы разговариваем. Блин, я думаю, что он... Наверное, потому что... Потому что у меня было включено вот это, что он... Есть же такой у меня бах, что... Ну там что-то было про сундуки. А, может быть, просто в карте есть бонусные сундуки. Может, это за сунду... вот, может быть, вот что это за сундуки. А! Блин, я свалился. Иди, эй. Ну, мне приходится Ctrl нажимать. Это очень неудобно, но ну, ладно. Ну, вот так вот такое сложное управление. Я нажал escape так просто быстрее, чтобы потом обратно не бежал. Так, э, пробел. Эй, пробел. Угу. Вот только когда мы залазим, кстати, он тоже вперед начинает идти. Это тоже мне не очень нравится. А, не иди ты сам. Так держись. Что? Эм, ну ладно раз нам уже у нас такого больше приступа нету, ладно. Вот. Вот. А я думаю, как же мы обратно вернемся вот точно? Вниз надо спуститься. А где тут я спускался? Я уже не помню. Потому что я тогда на паркуре так был замешан на этом. Его так было трудно пройти. А! Вс. Уи! Вс. Я не умер хотя бы, фух, я не умер. У меня 80 жизней, но это, к счастью, не так уж и много. Бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. Бежим-бежим-бежим. Бежим-бежим-бежим. Бежим-бежим-бежим. Где вход? Э -э -э -э, я не понял, где вход. Эй, -э -э, что за дела? Где вход? Ой, мой персонаж уже устал, наверное. Ладно, нормально пройдемся. Потому что это ужасно долго, да блин, куда надо идти или. А, блин, наверное, наверху, я не догадался. Уи. Так, бежим, бежим! Блин! А я этот проход не заметил! Здравствуйте. Как вы звоните? Рахим? Ладно, я пошутил. Хорошо, к нам теперь так... Э... Теперь спуститесь на первый этаж на лифте. А где лифт? А, а что, фонарик мой не включается? Фрусбайк. Разрядился что ли? А, нет? Нет, все же фонарик надо через контрол тоже включить. А Поэтому... Так, где деньги? Где деньги? Я тебе в глаза свечу, говори точно! Где деньги? Вот говнюк не хочет отвечать. Ладно, пойдемте не до шуток. Хотя нет, мне до шуток. Кому какая разница? Ну, мне до шуток. Так, а все. Нет. Теперь надо наоборот выше. Так, ну давайте быстрее. Теперь ты сюда перешел. Только что там был прям со стульчиком. Или это другой человек? А где делает вот этот кладовщик а надо спуститься на лифте right. I I so so with, be ладно давайте продолжим играть Первый этаж, первый этаж, первый этаж. и продолжаем и теперь я не один со мной мистер тони и я ему хочу показать да дядя я сказал да ладно куда мы надвигались а, здравствуйте вы бородач ладно Он говорит по-английски, а, а титры все, тут все русское, кроме озвучки. А понимаю, так, чувак, ты мне надоел, ты мне надоел. А ты видел это? Ладно, окей, водяная труба. Ну я взял водяную трубу, вот ваша отмычка. А я, я в наличии, я ну мне да, я знаю много денег. А, Enter взять, все. Oh. <laughs> Спасибо. Ты видел, кстати, его вот это какая-то, как это называется, я забыл, как эта но штучка? Да, у меня, ну я ее то просто ночью поставил, она недавно где-то два часа назад, наверное, скачалась. Вот это, как это называется, вот это, чтобы какая-то деревяшка и на ней такие листочки. Ладно, ты видела, но вот так урез, как ему в руки, он даже это не подымал. Ладно, давай пошли дальше. Здрасте. Фу, прыщик. <laughs> на прыщик был. Ладно, какая разница. А ты заглядываешь, и это? Да я в шутку уже. Там, я не виноват, у него было порвато. Че? Можно здесь драться. Okay, а ну уходи отсюда. О нет, цвет, мой, я вампир, я умру сейчас от этого цвета. C так, Доктор Зера сидит в трейлере на детской площадке. Ой, так это сквозь зомбаков проходить. А, Наконец-то. Я так хотел с зомбарями подраться. Уи, хотя не, я боюсь. Стойте. Ай, блин, мне страшно. Меня зомбаки могут убить. Я тут только... А, не убьют, не убьют. А, все, на крышу залезем. Все, они меня не убьют. Стой. Зомби. Тем более я хочу заснять, ну просто мы, он планировал, ну Тони, чтобы я поставил на паузу сразу туда добрался, ну так неинтересно, да? Да, дяденька голый, худой. Можно я его... Он танцует, Можно видишь? Его... А, а ты в курсе, ты привлечешь зомбарей, тут много зомбарей. И что? А, блин, они как бы... Ты, ладно, хорошо, спускайся к нему, контрол вперед и атака. Ты знаешь, как во всех играх. Конечно, Майнкрафт. Дался в знаке. Ты его не убил! Очень много жизни, но... Ой, меня ты пугаешь Дяденька хочет в туалет. Ой-ой-ой, отстань! Дяденька хочет в туалет. Подскажи ему, где туалет. Не хочет, дядя, в туалет твой. Дядя, подскажи, где туалет. А, отстань, дядя! ой. А потому что оно не останавливается так. так. Так, куда мне? Ой, там дядя. Не буду к нему идти. Ой. Тут больший дядик! А куда мне хотя бы идти? В столец. А, мне надо выше подняться. Ой, зачем что-то кричать, дяденький? Скачай, ну, я всегда в видео так, нам надо подняться выше. Эй. Ой-ой-ой-ой-ой! Я ж тебя скидывал тогда в групповом звонке. Проваливайте. Нет, не лезь, дядя. Что ты разрешил лезь? На побойские. А они умеют клацать. Все, у меня выносливость какая-то закончилась. Сейчас нападут. О, все. Тут они меня не найдут. Ой. Попу. Да, очень сильный. Ой, дядя ко мне полез. Ай! Ай! Он упал! Он упал! Так, только надо нажать Escape, а то я небось упаду, небось. Так. а, блин. А теперь надо ниже, я переборщил. Ой, фух, блин, чуть-за зомбаря мне упал. Блин! Почему все время так э, с управлением бывает так? Нельзя мне падать. Ой. Вход в безопасную зону. О, фух, Тут наши. Не, видишь, тут, видишь, это наши. Зря, Ой, блин, я сам по себе иду. Это не очень удобно. Открываем. Ток-ток. Ладно, открываем. Да не надо пропускать. Нажимать, ладно, давай, удерживай, удерживай. Прибыл. Хотя ладно, пусть посмотрит. Ладно. Вот ладно, получите... Так. Okay, great. While, of... И что, нам теперь назад в эту башню раз... возвращаться? No. Нет. Почему? Не тихо, я уже настроил. Да, я настрою, я все, не бойся. Ура, 500 каких-то штучек. О, уровня. Так. Ну, ладно, я у вас тут тачку угоню. Блин. Почему мы всегда с оружием не можем ходить? И, в общем, мы продолжаем. Так, куда нам надо? Получите у спайка задание. Ай, да что такое? Чего я так быстро иду? <гас> <Final is Freddy's>. <гас> <гас> Вентилятор! Мое рабочее, место, мое рабочее место. Ты знаешь, как, ну, а, как бы, Ты только в, во вторую часть играл, даже в третью не А, ты ее уже себе хоча? Ты даже в первую, вторую, третью играл? Даже ну Крин. у меня тоже. А какого числа у меня принесло? Понятно. Понятно. Ну тебя может быть плоховато слышно, так что ä, поближе <соединяйте> говорить к микрофону. Угу. Хочешь поиграть в растение против зомби? У меня два, я разрешаю. А я пока буду снимать обзор. Тебя... Так, так нам пока дядя, пусть расскажет, пока планшет. Ай, <С -2> блин, у меня... Чихоль, чехо, чехолки. Так, я потише well, oh, вот be so. уже. Okay so ну, так, дядя, ты замучил меня, я не хочу уже. Так, ооо, Ой. Ой. как лагает, дядя, это ты все мне сделал, что у меня лагает. А, а как мне выйти, дядька? Можно, можно, можно в Давай играешь, ты выигрываешь и ходишь? Ну иногда там. А ты же говорил, что не нравится эта игра, или и просто хочешь, хочешь посмотреть обновление? Иди, иди, иди, иди. Что хочешь убить аквариум? Да. Какой аквариум? Дядя, и дай мне выйти. А взрыв пакеты, еще какие-то надо взять, а где они? А вот взрыв пакеты. Только они какие-то странные, это на какую-то больше. У меня мегалодон, в хангерешак. Вот только когда я взял взрыва пакеты я уже играл. Забери за меня бонус, пока выка. Блин, обратно к, к зомбарям возвращаться. Ой, нет. что это? Мародетство, ключ к выживанию. Так. Что за... А, это портал. Это хороший портал. Он наоборот нужен. Да. Так. Обыскивайте трупы, сундуки, брошенные машины, предметы, мебели и даже мусорные баки. Там могут быть детали для сборки оружия и деньги. Данюшки, деньюшки, деньги, деньги, деньги. Ладно, чувствую выживание и... Поможет он найти. Следующая страница. Я должен поискать, посмотреть. Ищите на местности огромные запертые сундуки, остановленные другими выжившими. Нет, Еще? Обычно они находятся на крышах всей досягаемости зомби <coughs> и содержат оружие и прочие ценные вещи. А, ну все, это дальше то же самое. Следующая страница. Escape закрыть. Так, тогда буква И это что-то про выживание у нас. Ну, я не понял, нам что-то ничего не показалось. А, я понял. Так. Нам надо обратно проходить сквозь зомбарей. Но у меня, кстати, кстати, кстати, мне какой-то чувачок давал оружку. Какую-то мощную. Может, это та же самая. А, ножка стола. Хо -хо, смотри, ножка стола. Так взял зомби, ударил. Он, конечно же, умрет легко. Давайте лучше ее возьмем. Так, э, как взять? А, энтер. Никогда не смотрю. Сейчас ножкой стола всех тут зомби побью. Ладно, идемте обратно. А чё ножка от стола выглядит? Какая это же труба? Ну-ка, да, ну-ка. Э -э -э. Почему? Я хочу играть за ножку со стола. Вс ⁇ Вс ⁇ Взять, наконец-то. Вс ⁇ А чё у нас немножко от стола? Вы замучили уже. Когда ножка от стола будет? Я хочу ножку от стола. Так, вот. Мне ее мне сам чувак дал. Молодец. <связывая> Нет, я хочу все же с этим играть. Все. Нет, я хочу ножкой из стола дубасить зомби. Блин, а у меня все труба. Блин, мне интересно, а как я назад вернусь? Я ж там чувачков разгневал. А, как думаешь, как мне назад вернуться? Я ж там чувачков разгневал. Эм, а, блин, мне надо, сколько мне там, блин, неизвестно. А давай дядю сикаря убьем. Видишь, дядя, давай к нему подойдем, и я его такой тресну по башке. Ой. Ой, ой, ой, он ко мне подворачивается. Э, убивать его <си> убивать его. -а -а -а. Отойди! Отошел! Я, я не вижу, что я делаю. Отстань! <си> Фу! -а -а -а. Залазь! О, о, блин, меня чуть не убили. Продолжаем. Так, ой, так, я тут. ой <смех> ой ой ой они же ко мне лезут, я понял. <смех> ой, пустите в домик. Ой, я тут не туда пошел. О. Всё, куда теперь? Um, Я пока побежу домой great, right? Listen, secure... И дверь на распашку Как логично Смотри, дверь на распашку Закрыть можно? Я закрою так. Right, Зомби сюда в легко Так, помогите попавшему в ловушку человеку. А где он? А где этот попавший в ловушку человек? Блин, он так далеко. Мне сквозь зомбари проходить к нему. Ой. Блин, здесь толпа зомбарей. Блин а? Здесь толпящаяся зомбарей! Ой, я так таким жестким голосом сказал. А, как же мне потом а, назад, кстати, вот. А, ну давай, это конечно. Я не такой, может быть, буду пользоваться. Так аккуратно, зомби. Я вам не враг, я не враг. Откуда? Зачем ты им говоришь? Там зомби нету? Не важно. Так, там зомби. Я вижу на карте много зомби. Страшно, что меня могут убить зомби Давайте сейчас пройдем вот эту Нашу следующее пока что задание И будем на этом уже закругляться Тут зомби нет ваше Ой, ты слышишь, как каркает ворона, аж пугает Чувак, это в этой игре. Ну, ну, следующее вот это задание Вот это первое. Не первое <кх> Вот Фух, все, я залез на балкон Так, а ну-ка, залазь внутрь Не помню, чтобы он у меня уже остался. Ой, в домик. Ой, Мишка, Мишка, смотри, Мишка. Ой, блин, я забыл, что у меня есть нога. Я могу ногой драться. Так, просматриваем. Он обладает Помнишь? Так, я не помню, что, я не помню, что ты имеешь в виду. Так. Я зомби не привлек. А -а -а -а. Смотри, у них тут вечеринка. Смотри, у них тут вечеринка. Так, аккуратно. <связывая> Ой, так, тут. Так. Здрасте. Здрасте. Я вам тут мешать не буду. Вы тут туситесь такие тонкие, тонкие, тонкие, тонкие. А я тут пока... Там, Залазь на машину. Ой, здравствуйте. А я к зомбарям попал. Они только что меня, меня заметили, так побежали, побежали, побежали. Гадкие зомби. Бежим, бежим, бежим, бежим. А, крыша, крыша, крыша, крыша, крыша. Здрасте. живо, Не пугайте меня! Да ну встань уже! Да ну. Ой, какой встань! сдыхай Наглый зомби! Ты. ты издеваешься! Сдохнешь ты уже! Да ну! Ты зады, зад... Да ну! Хватит вставать! Наконец-то! Ну, такая была сложная! Так, смотри, что у нее тут! Оружие неисправно для ремонта! Так, за каэр. Так, о, фу, наконец-то. Там внутри зомби, как круто. Мне, Мне эти зомби задолбали. Я сейчас да, снимаю, мы уже почти... Так, в общем, человек, который попал в ловушку, которого надо было спасти, он, как мы видим, уже тоже. Здрасте, я вас рад видеть! Здрасте! Здраво! ой, ну... Здрасте! Здрасте! хочет меня трогать! Да хватит вставать, Лёв! Извини, меня этот зомби задолбал! А да ты сдохнешь уже когда-то! Okay. Наконец-то я убил зомби! Okay. <laughs> Шёл хотя бы в тебе есть зомбик, дай посмотреть. Простая труба! Кстати, я тебя не обыскал. Давайте осмотрим его спинку. О, у него 16 долларов. Уи, теперь я богатый. Ч ⁇ за используете? Еще, ну если мы это используем? Ну так, удерживаете к... Так. Так. Я знаю, так. О, костюмчик. Ну, сейчас мы будем уже заканчивать. Так, хранилище, ну, как вы видите, у нас теперь чистая одежда. А у нас что? Грязная одежда, еще uh, что? Так, ладно. Инвентарь. Простая труба. У нее урон 39. У трубы обычной, которая у нас ломается, у нее уже урон никакой. Есть водяная и простая, она прочнее. Берем ее. поменять. Теперь у нас простая труба. Так, теперь нам надо куда-то идти. Но ну, это уже в следующей серии. А всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Статил Эльцент и Мистер Дони. Ну, я ему вот просто показываю, как в игре. Вот ты ее себе, когда придешь, скачаешь, да? <смех> ну, типа... <смех> Эй. Ну, в общем, на его канале, может быть, тоже будут обзоры по этой игре. Всем пока.